из вагонов никто не вышел паровоз отправляется следующей станции Доброго всем дня я еду по направлению к поселку Лесной где находится разъезд 48 километр ожидается проход поезда под паровозом мы пересекаем реку граничную и въезжаем в деревню Горшкову Здесь вот здание часовинки над родником но вода там не очень хорошая и особо не берут Дорога давно не латанная, вся в ямках. Это деревня Горшкова, через нее должна была пройти железная дорога. Но, как гласит народное предание, что местные купцы, которые занимались производством горшков, отчего и такое название деревни, откупились, и дорога прошла мимо. Дома тут разрушенные, все стоят. Деревенька живая, рядом районный центр, здесь еще люди есть. Они боялись, что чудящие чудовища паровоза, им тут закоптят все, все небо, испортят им всю жизнь. Но это народное предание, так ли это было или нет, сказать не могу. Вот это вот такие дрова. Разрушенные кирпичные дома. И дорога в ямках. Дорога давно требует ремонта, но пока еще никто об этом не задумывался. Местные жители пишут прошение, но пока без толка. Крайней деревни по местного фермера. сейчас там, по-моему, тоже никакого фермерства нету. Постройки. Это деревня Губарева. И нас встречает здесь рухнувший сарай. И новый забор, который перекрывает вход в деревню. Вообще это вообще редко можно встретить, чтобы деревня была закрыта воротами. То есть въехать сюда можно только открыв ворота или войти. Она маленькая, коротенькая одна улочка. Дома старые, ну так брошек, заброшек разрушенных не видно. Вот кроме этого сарайчика Вот поселок Лесной, в котором находится основное производство Баталинского лесопромышленного комплекса, бывшим Баталинского лесопромхоза. Сейчас он приватизирован и работает, ну, как обычно, на москвичей. Это поселок чисто лесозаготовителей. В свое время здесь работали молдаване, которые отправляли лес в в Молдавию, заготовляли лес и отправляли его в Молдавию поэтому в этом поселке нередки такие фамилии как Попа и Пержу есть такие вот по этой дороге ездят лесовозы возят, завозят лес а уже от станции лес и пиломатериалы отгружают и отправляют потребителям Здесь находится цеха Баталинского леспромхоза. Видны краны, которыми осуществляется погрузка. Территория вся в грязи, ходит лесовоза. поэтому пройти здесь можно только в сапогах. Идет погрузка леса в вагоны. Хорошо виден портальный кран. Не портальный, а мостовой. Грузит вагоны. Вот еще один мостовой кран. И залежи строевого и не строевого леса которые отсюда отправляют, грузят на вагоны и отправляют на деревообрабатывающие предприятия. Железнодорожные пути поросли травой. Никто здесь за этими путями не следит. Вот эти вот горы опилок образовались в результате деятельность этого леспромхоза вот эта вот платформа разъезд 48 километр благой полоцкой железной дороги скоро должен подойти поезд дороги к этой платформе нет нужно идти по хлябам леспромхоза вот эта вот казарма в которой только сейчас горел свет, то есть она жилая, а тут живут люди. Это мостовые экраны. А это тоже жилая казарма для работников пристанционной обслуги. Стан станции как таковой здесь нет, но есть стрелки. Это разъезд. Его надо было обслуживать, и эти все постройки были построены для того, чтобы жили здесь работники железной дороги. Напомню, что все это было запущено первый раз. Этот путь заработал 1 января 1907 года. И был построен для переброски войск из центра к западным границам в преддверии войны с Германией и тройственным союзом вот это вот что-то вроде колодца здесь видна розетка прибитая на доску сюда включается переноска и насос качает из бетонных без бетонного колодца воду а берут ее жители вот этой пристанционной казармы Вот вдалеке показался паровоз. Он подходит к разъезду 48-й километр. Слышен звонок на переезде Паровоз медленно подкатывается к станции Окутанный клубами пара Раньше по этой линии паровозы здесь ходили регулярно Водили пассажирские поезда Товарные поезда Это все было до где-то 1979 года. Потом а, стали ходить тепловозы. Очень плавно медленно паровоз приближается. Сейчас даст гудок. Нет, утка не будет. Вот паровоз подошел, весь клубах пара. К сожалению, закончилась батарея. А я снимаю на телефон. из вагонов никто не вышел паровоз отправляется к следующей станции Тоже, пойдем по грязи обратно Здесь. вот по такой грязи которую оставляет после себя лесовозы. пассажиры вышедшие из поезда приезжают сюда дачники бывает летом вынуждены идти к поселку есть по-другому не пройти как только через территорию леспромхоза И в этом их им не позавидуешь Здесь вот сухая дорога заканчивается, и нужно идти по балуфу по территории леспромхоза. Вот здесь вот должны ходить пассажиры поездов. так мы уезжаем из этого поселка, забытого Богом и людьми. Вот это вот помещение магазина, которое закрыто уже и не работает рядышком. Это какой-то еще один магазинчик. Сомневаюсь, что он тоже в рабочем состоянии. Здесь мостик через реку. покрыта грязью несет свои воды река граничная вот это вот беленькое здание это бывшая баня из которой можно раньше было искупавшись в бане попарившись нырнуть прямиком в реку сейчас эта баня давно уже не работает на весь район осталась одна только городская общественная баня. И то не в районном центре, а в 10 километрах от него помыться людям, в общем-то, и негде. Вот так вот живет провинция, утопая в грязи, в долгах. И не видя выхода из этого никакого. Зато у нас ходят паровозы. Всего вам доброго, спасибо за просмотр. Хорошего настроения и здоровья.